Наверное, такая вот история. Так уходило лето, а он кричал постой, и она ушла, и лето забрала. А с наступила холодная зима, все замерзало. Сердце, мысли, но не тело, оно лежало там, где его земля согрела и не отпустит больше никогда. Такая вот история у них произошла. Тебе скучаю, ты мне нужна, детка, ты воздух и вода. Я умираю, таю, а от чего не знаю. Опять тебя ругаю, а надо ведь меня. Я так боюсь, мать, остаться в темноте. Как маленький ребенок скучаю по тебе и мучаю подушку. На ней лежали мы, на ней твой аромат и волосы твои. Ее никто не тронет. Прошу вас не приди, прошу на миг, прошу секунду доли Скучаю чаю, о чем мечтаю? Таю, как с ней попрели бы падает, так не бывает. Я чашку чая добиваю, все выражаю, и нам не стекаю. Слушай меня!